Плакать хочу. Такого не должно быть. Такого не должно быть. 70 с чем-то лет в Европе был мир. А сегодня люди хотят расти детей, воспитывать внуков. Хотят мирной жизни, решать свои вопросы. Кому это надо? Ну, дела Putina no Put a vrut putinizarea Ucrainei, el vrea si putenizarea tuturor fanilor din jur. Noi vrem Когда война кончилась в 1945 м году, мне было уже 7 лет. Я очень хорошо помню, как шли эти танки, как мы встречались с цветами. На всех улицах кино было. В ней зива печи, ши Разбой люмодиалфе, <решно> <решно> Я родилась после войны, но мой отец воевал, и он всегда на 9 мая подымал э, бокал за тех, которые умерли и говорили, что это не праздник, что это поминание. Были бы вы со мной на войне и видели столько смертей. Тогда не говорили и не танцевали. Уж очень много жертв было. Это получается танцевать на костях. Вот мой Отец, ветеран войны, он уже умер, он был раненый, и он всегда говорил: нечего танцевать на костях. Мы очень много погибло моих друзей. Нельзя праздновать. И, а надо поминать. Того, 70 de ani cu Rusia. A fost. Moldova, a fost republic socialist, așa că eu am ce compara можем nici nu Да, acum să.. Noi am trăit în timpurile și de atâta. Noi și presuim timpurile și ele. Noi, noi suntem cel mai bun timpuri a fost atunci. Timur, cel mai bun timpuri pe pentru noi au fost atunci, când nu a fost cu Uniunea Sovietică. Atunci au fost la noi. De și de noi comparăm cu vremea asta de mai. că sunt buni, dar nu sunt buni vremuri nici Noi am, am ajuns la un timp foarte greu, mai, mai rău, n-am trăit cam, mum, iarăi lumea a și la 9 mai la noi mai cu mai multul și de atâta, ca și arăte nemulțumirea față de toți spriesi. У нас на фронте было семь человек, их, слава богу, все вернулись живыми, вернулись с победой. И для меня это очень дорого, потому что тот мир, который они завоевали, на протяжении многих лет позволил нам жить, растить этих маленьких детей. И мы хотим, чтобы дальше был мир, не было войны. меня отец воевал во время войны, был ранен под Ленинградом, освобождал Ленинград. И для меня это не просто день, как бы праздник какой-то, праздничный. Для меня это особенный день. Он не любил рассказывать о войне. Он всегда говорил, что там ничего хорошего делал. Я сама наполовину украинка, у меня отец украинец. И я против любой войны, какая бы она ни была. Но знаете, как говорят? Опуха гнилую, нужно удалять. Хирургически. По-другому нельзя было, наверное. Там люди гибли 8 лет до этого. Сегодня мы здесь, чтобы commemorвать, дать омъджиу гнеilor нощриц, которые аутули, аутули, Au plătit cu vieți pentru ca noi să trăim astăzi în pace. Suntem într-o situație excepțională și, conform legii, am putea anula manifestațiile publice, așa cum, de fapt, au decis să facă alte țări. Dar noi credem în democrație. Noi credem că trebuie să facem totul posibil ca să rămânem partea lumii libere și să fim o țară care. Распекта Дрептор респекта распекта плурализма веопийный. Вы боитесь сейчас? Я нет. Ну, Украине, Я не боюсь. У меня вы? на Украине родственники. Они близко находятся к боевым действиям. Но я не боюсь за них. Я знаю, что мои родственники знают, за кого быть и с кем быть. Не с этими, как я их называю, бандерлогами, фашистами. Особенно азовцами, которые раскрочили памятник моего деда и написали СС. Я что, за них должен? За Азов? Нет. Почему Европа всю, э, с 2014 -го года ничего не предпринимала для погашения войны в Донбассе? А сейчас как русские их начали купить за русский народ, они сразу взбунтовались. Ну вот просто об этом не стоит говорить. Страдают мирные люди. Мирные люди страдают. Мало кто знает, что у нас в Молдове были здесь партизаны. Об этом даже есть песня. Смуглянка, молдаванка. Это раз. Во-вторых, Пятиконечная, а не восьмиконечная звезда. Исторически правильная. Это флаг Молдовы. Исторический флаг Молдовы. А это Георгий Победоносец. Ленточку нельзя святого Георгия. Но никто не запретил святого Георгия Победоносца. А Георгий Победоносец это святой воина. Причем здесь Европа? Европа здесь ни при чем. Что она может праздновать? Только то, что ей помогли освободиться от фашизма. Я родилась 2 февраля 44-го. Отец погиб в декабре 44-го в Венгрии. Я один раз была на могиле у него там в Венгрии. Я наполовину украинка, половину молдаванка. Хорошо мы жили. Сейчас сложно. Вечная память нашим Если хочешь отметить этот день как день победы, то никто, никто не вправе это запретить.